Компания в 2015 года. И что? И первый заработок за первый песен был 100 долларов. А потом? И потом лучше. 200, сколько? <соцентр> сколько? 300 сколько? 500. И 500, и 200. <соцентр> <соцентр> <соцентр> и Э, до этого 20 лет служил в МЧС, был, был подполковником, вроде бы все было хорошо, но решил, что мало. Ушел в Жанес. Начал путешествовать, ну, жизнь кардинально изменилась, я очень доволен. Подоходу, ну, по доходу, ну, по-разному пока нестабильно, но 300-500 долларов в неделю получалось заработать. Uh -huh. Сказали, сказать. 300-500 в неделю. Кто хочет 300-500 в неделю? ⁇ рты не палки! 300-500 в неделю! Это, это 1202 в месяц. Кто сегодня зарабатывает такие деньги? Господа, вы хотите такие деньги зарабатывать? А вы? Конечно, вон какая дама красивая. Вы видите, одна моя партнер. Говорит, я пришла сюда, потому что здесь очень много мужчин. Там, где мужчины, там всегда есть деньги, потому что они ленивые. Они приходят туда, где есть деньги. Поэтому смотрите, какие у нас э, да, полковники, настоящие. Меня зовут Елена Симонова, я из Новгороды. Компания с 2015 года «Статус женщин». Проходят по-разному. 100, 200, 250, 385, 400, 600, 700. Работать надо? Вы работаете за эти деньги в 16, 18, 24 часа. Сколько вы работаете? Признайтесь, скажите честно людям, сколько вы работаете? Значит, работаю 4-6 часов. Это первое время работала. Последние два месяца я просто отдыхала. Ездила в Райд, была в Праге. Я в Пишет. Голова отекала, что я хочу сказать, что э, фанатурия очень ленивая, но несмотря на это, вот все, что сказала Раиса Александровна, все правильно. Потому что проходит время, когда ты видишь, что чикает вот эти 35 да, циклы, иногда она звонит и говорит, а ты там проверила, сколько у тебя на цикла не проверила? Открываю и смотрю, цикает. Так что, ребята, это все правильно, все там цикает и денежки собираются. Я очень довольна, потому что, несмотря на то, что я ленивая, пользуюсь великолепной продукцией, очень много путешествую, ну, я радуюсь жизни. Она, она больше лет, чем я на пенсии. Посмотрите, как она выглядит. Мы вы с ней меня зовут Алла Пестрюба, я самого севера, северная наша Точка Молдавии, Левканы. Пока еще новенькая, три месяца. В Нифре заработала статус НИФРЕД. Сколько денег заработали? Ну, первый месяц до 500 больше потом чуть меньше сколько сколько глебка на клеве зарабатывает наши там 50 долларов я выжила на 50 долларов я зарабатываю а она начинающая дрожит себя как зайчик ничего не умеет ничего не знает ну тут 500 долларов там 400 долларов там я вышла на пенсию, вот здесь мои ученики есть, уже партнеры, даже не с нашей компанией, не с нашей ветки, но с нашей компанией, вот мой ученик. И поэтому они знают мой труд, я работала в школе 30 лет почти, русоведом, и заработала пенсию 790 лей. Это сколько долларов? 35 долларов. 35 долларов пенсии, один цикл, подписал людей, один цикл. Да, вот, ну, на самом Я деле... очень рада за вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо спонсору моего, спонсора Людмиле Жучковой. Мы вместе в Киев ехали. Моя компания очень молодая, но зато мы собрались и так все вместе поехали в Киев. Хочу сказать пару слов о Киеве. Не-не-не. Не буду Все, спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Светлана Алипова. Я из Штифанводского района. В компании с февраля месяца. На данный момент закрыла статус жемчуг. В компанию пришла. Сколько денег? Меня интересуют деньги. Я не могу сказать, сколько денег я заработала, но я не люблю одолживать деньги. Сейчас начну уже <смех> Я хочу вам дать один совет. Каждое утро просыпайтесь и открывайте свой бэк-офис и смотрите, сколько денег. Вы должны знать всегда, сколько у вас денег. А по поводу отдолжи, я расскажу анекдот. Стоит Мойша на, на площади и торгует семечками. Абрам приходит и говорит, Мойша, одолжи 3 рубля. Он говорит, знаешь, напротив банка торгует семечками. Он говорит, Ты знаешь, я бы с удовольствием, но у меня с банком договор. Я не, одалжив, не одалживаю денег, он не продает семечки. А а единственное, что я хочу сказать, ну, мои дети, у меня три сына, они гордятся мною, гордятся моими успехами. Они, наверное, чаще посещают кофе, знают пароль, проверяют, что на карточке у нас. А может еще чаще? Может, 55 долларов первые дал он мне, потому что я клянчила, три дня прыгала по дому и просила у него. Но хочу сказать, верно, что. Он привез вас сюда с удовольствием. Я хочу сказать пару слов только тем, кто, может быть, чего-то боится. Верьте в себя. Я живу в деревне, где 50 домов. Ребята, 50 домов и нет интернета. Не ловит ни одна связь. Зайдите в интернет, вбейте, Штефанводский район, село Сергея Лозо. И вы поймете, это не преграда, неважно, где вы живете. Сколько вокруг вас людей. Главное, верить в себя. Желание – тысячи возможностей, а не желание – миллион причин. 12 человек. И она заработала, я точно знаю, более 2000 долларов. Я точно знаю. Да или нет? Если вы видели, как она поднимается на гору и, и ходит с телефона. Лариса с Измаила э, в компании 2000, 2015 года с декабря месяце. Спонсор Потаповый. Ага. Потаповый. Да, да. да. да. Я вам тогда обещала быть не квитом, я стала не квитом, теперь я жемчуг Молодец! И очень мне нравятся тоже вот эти циклы Семь, 8, три, пять Нет, семь, надо 10, 10, десять, да, пятьдесят 10, да, Сколько денег да. заработали? Первый месяц 250 долларов, потом ну, меньше, потом по циклам, сейчас только циклы Ну в ну, месяц, ну, ну в месяц бывает 100, бывает 200, бывает по-разному Я поняла Бывает по -разному. Аплодируйте все равно. Венчик, Кишек. Работаю с ней два месяца. Главное, что в этом. Ну, Главное, что этом бизнесе я выздоровела. Потому что, что? работая, я не ходила. Вообще. Вы слышите мной... люди? Она не ходила. Сейчас остаюсь. Но ничего. Этот бизнес меня лечит. Заработала 500 долларов. 550. 550. 550 долларов, она даже не помнит, сколько она заработала. Она не знает, как считать, мне только вчера посчитали. 550 долларов. И человек не ходил. Сейчас человек стоит и спонсоры ей посчитали деньги. Потому что она, как я, я тоже не умела считать, я не знала, как в офис заходить. Но мне не помешало это заработать денег. деньги, Молодец. Она меня как бы подписала сюда. Сначала сопротивлялся, но... А после нее, да? <свят> да, да, да. Понимаете, все, что делает он, она получает. Она молодец. Поэтому <свят> он не дает ей деньги. Он работает, зарабатывает сам, а компания передает ей какой-то процент от его дохода. А кто ты по профессии? Печник. Печник. Ну, он мне деньги тоже дает. <свят> в общем, у меня новенький, ну пока мне 125 долларов. Сто двадцать пять. Здорово! Сто двадцать пять долларов. Когда он научится, он будет зарабатывать сто двадцать пять тысяч долларов. Мила Жучкова, полгода в компании. Обожаю сетевой маркетинг, бывших сетевиков не бывает. Не рассказывайте про сетевой маркетинг. Сколько денег заработать? В мае максимальный чек за день – 200 долларов. А. Кто бизнес? Ольга Сарука. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ирина Урсова, я из Кишинева. А в компании же у нас я со дня основания, 2014 август mm -hmm. Я мама в декрете, начала этот бизнес с одним ребенком, сейчас у меня уже второй. Mm -hmm. 600 долларов с двумя да. детьми. Нет, Сначала первые. с одним, а потом еще второго успела родить, но деньги продолжала зарабатывать. Я сейчас пошла домой, покормила второго и пришла опять сюда. Максимальный чек у меня был 1300 долларов в месяц, а в день максимально я заработала 350 долларов. Молодец. А, Молодец. А, Нет, маленький, дома, дети возле сиськи, да? Она зарабатывает деньги. Молодец, умница. Сергей Попов, Украина, город Первомайск. Доход в первый месяц у меня был 800 долларов. И было такое, что доход в день был 500 долларов. Молодец. Лариса Балтис, Одесса, спонсор Жана Платонова в бизнесе сначала. В первый месяц я заработала 2000 долларов, сейчас зарабатываю от 100 долларов в день и больше. Потапов Александр, Украина, статус сапфир, вышестоящий спонсор Олег Пермяков и Раиса Александровна Зубарева в бизнесе с 2014 года, с августа. Доход пока нестабильный, 2-3-4 тысячи долларов в месяц. Рекорд был 8,5. Кроме того, мы много путешествуем за счет компании. были в Дубае, в круизе, то есть бизнесом очень довольны. гуляли вместе да О, как здорово